Терморегулятор ТР-16 предназначен для контроля температуры. То есть ТР-16 включает и выключает нагрузку по заданной температуре. Сейчас продемонстрирую, как он работает. Воспользуемся параметрами, установленными производителем. Температура 30 градусов, режим нагрев и гистерезис 2 градуса. В режиме нагрева при этих настройках прибор включит нагрузку или нагревательный элемент при температуре 28 градусов или ниже когда температура поднимется до 30 градусов тр 16 отключит нагрузку и не включит нагревательный элемент пока температура не опустится до 28 градусов после этого он опять включит нагрузку и так будет работать пока не поменять настройки или не отключить питание от ТР-16. При отключении питания все параметры сохраняются, и при повторном включении повторная настройка терморегулятора не нужна. ТР-16 имеет три режима работы. Это режим нагрева, как он работает вы видели, режим охлаждения и режим окна. Для того, чтобы перейти в другой режим работы, надо нажать и удержать более 2 секунд кнопку В. На экране появилась надпись «трэдж». Кнопками стрелочка вверх или стрелочка вниз мы можем менять режим работы. Это режим нагревания. Это режим охлаждения. Это режим окна. Выбираем режим охлаждения и фиксируем коротким нажатием на кнопку В. Режим охлаждения. При этом режиме при температуре 32 градуса и выше ТР-16 включит охладительный механизм, который будет работать, пока температура не опустится до 30 градусов. После этого он отключит нагрузку и не включит ее, пока температура опять не поднимется до 32 градусов. Итак, ТР-16 будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. Режим окна. При этом режиме терморегулятор включит нагрузку, когда температура будет в диапазоне от 28 до 32 градусов. Если температура ниже 28 градусов, терморегулятор не включит нагрузку. И также он не включит нагрузку, если температура будет выше 32 градусов. Установка и изменение температуры срабатывания. Короткое нажатие на кнопку стрелочка вниз или стрелочка вверх, и мы видим установленную температуру срабатывания терморегулятора. Если мы нажмем и удержим на кнопку стрелочка вверх, мы можем увеличить температуру. А если нажмем на кнопочку стрелочка вниз, мы можем уменьшить температуру срабатывания ТР-16. После установки желаемой температуры фиксируем коротким нажатием на кнопку В. Установка гистерезиса. Гистерезис – это разница между температурой включения и выключения ТР-16. Гистерезис регулируемый. Минимум 2 градуса, максимум 70 градусов. Для установки надо нажать и удержать кнопку В. Потом еще одно короткое нажатие на экране GST. Потом кнопками стрелочка вниз или стрелочка вверх мы можем установить желаемый гистерель. После этого коротким нажатием на кнопку V фиксируем выбранное значение. Задержка на включение нагрузки при колебаниях температуры можно установить от 0 секунд до 250 секунд. Работает это следующим образом. После того, как ТР-16 включит или отключит нагрузку, терморегулятор не будет включать или выключать нагрузку заданное время, даже если температура поменяется. Нажимаем и удерживаем кнопку В более 2 секунд. Короткое нажатие и еще одно короткое нажатие. На экране появилась REL. Это и есть регулировка задержки. Теперь нажатием на кнопку стрелочка вниз или стрелочка вверх мы можем установить нужное нам значение время, времени задержки. После установки фиксируем коротким нажатием на кнопку В. Блокировка кнопок управления. Для этого нажимаем на кнопку «Стрелочка вниз» до появления на экране BLC. После этого неопытный пользователь не сможет изменить настройки хаотичным нажатием на кнопки. Для отключения блокировки надо опять нажать и удержать кнопку «Стрелочка вниз». До исчезновения BLC. Включение и отключение терморегулятора можно осуществить двумя способами. Первый. Нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка вверх. До выключения TR-16. Включаем нажатием и удержанием этой же кнопки. Второй. Обесточить терморегулятор. Включении, как уже говорил, повторная настройка не нужна. И последнее, если на экране ERR, это значит, что датчик вышел из строя. А если ZNE, то значит, что произошло короткое замыкание выхода датчика. Устранение – это простая замена датчика.